Здравия уважаемые друзья, на связи Денис Залевский и сейчас хочу немного рассказать о источнике энергии от компании Search Energy, то есть это бестопливные генераторы. Вот мы сейчас находимся на сайте Search Energy и можем наблюдать здесь на главной Нажимаем главное На «Главный» расположен видеоролик, на котором показана первая экспериментальная установка, которая собрана в Италии. Там она сейчас стоит, работает. Производство данных генераторов происходит в Италии и в России. Только в двух странах. В России сейчас также готовятся две установки. К концу апреля они будут завершены и представлены в Москве на выставке, будут презентованы. Каждый желающий сможет их посмотреть, потрогать и так далее. Принцип работы установки. То есть мы видим вот маленький электродвигатель. У него потребление 40 Вт. Он через ремень вращает генератор. Генератор выдает 10 кВт. То есть вот эта установка 10 киловатт выдает 10 киловатт опять же он запитывает двигатель и выдает стальную мощность на потребление то есть хочу заметить обратить внимание что это настоящий генератор все генераторы которые стоят на электростанциях это простые синхронные моторы то есть потому как в них имеется магнитное сопротивление и чтобы их вращать то есть магнитное сопротивление возрастает пропорционально нагрузке то есть чем больше нагрузка на генератор тем больше сопротивления и соответственно кпд там никакого нет генератор данного типа он является по своей сути асинхронным мотором и вращать его легко то есть его можно прямо одной рукой вращать пальцем свободно да, под нагрузкой есть соответствующие видео где Делаю, сделаны замеры то есть э, дается нагрузка на генератор и видно что никак э, значит сопротивление не возрастает при нагрузке <coughs> ну, тут представлена схема также то есть как это выглядит на схеме а мотор с генератором вращает через ремень генератор с генератором э, все это управляется компьютером то есть, из генератора запитан мотор, и выходная мощность пошла. Таким образом, таким образом, у нас существует новый источник энергии, бестопливный. Сейчас хотелось бы рассказать о мегаватт-контрактах. Многие уже приобрели мегаватт-контракты, кто-то получил их в подарок, кто-то изучает еще данную тему. Собственно говоря, мегаватт-контракты были выпущены, вот мы на сайте можем зайти во вкладочку ICO, то есть это токен, мегаватт-контракт это токен. Вот, видим, что компания Source Energy выпускает мегаватт-контракт, электронные контракты, заверенные в блокчейн, то есть это смарт-контракты на электроэнергию объемом каждый мегаватт контракт объем у него один мегаватт соответственно то есть тысячи киловатт токен соответствует международному стандарту ERC20 токен куда их использовать данные мегаватт мегаватт контракты то есть вы их можете обменять на электроэнергию от компании либо обменять на электростанцию от компании И также можете их передавать по наследству продавать э, и так далее объясняю то есть э, с чем это связано то есть э, компания выпустила вот эти мегаватт контракты сейчас покажу э, эмиссия мегаватт контрактов составляет вот 380 миллионов и каким образом они распределены на март 40 миллионов мегаватт контрактов на апрель также 40 на май Июль по 50, и на июль-август по 100 миллионов. И э, хочу обратить ваше внимание, что электростанцию данную, да, бестопливную, можно будет приобрести только за мегаватт-контракты. То есть, таким образом, э, компания создает ликвидность этих мегаватт-контрактов. То есть, э, дает вам э, уверенность, что э, они у вас будут востребованы. Потому как, если, например, вот в марте не распродадутся, да, не разойдутся вот эти 40 миллионов контрактов по населению, то, соответственно, какая-то часть, которая останется не купленной и не розданной, она просто сгорит. Переходим на апрель, то есть то же самое. Если мы не осваиваем всю сумму, вот эту выделенную на апрель, то оставшаяся неосвоенная сумма, она также сгорает. И, соответственно, мы получаем к 1 сентября, то есть 1 сентября выпуск мегаватт-контрактов будет остановлен, то есть продажа их, и начнется, то есть, начнутся процессы, через которые то есть, люди уже будут заказывать себе данные электростанции и так далее. То есть... С 1 сентября уже будет поставлен на поток производства данных электростанций. И люди, которые не успели купить мегаватт-контракты вот в эти месяца, они, соответственно, будут искать, у кого их приобрести. Приобрести они их смогут только у держателей данных контрактов. Соответственно, список всех держателей контрактов будет вывешен здесь, на сайте на официальном Search же будет добавлена вкладка, где как бы каждый желающий, держатель, да, разместит свои контракты, контакты, чтобы потенциальный покупатель, то есть человек, который ищет, где купить мегаватт-контракты, чтобы подключить, например, свое производство к данному генератору, будет уже связываться с вами для приобретения данных акций. Что еще хотелось отметить, что Стоимость 1 мегаватт контракта с 1 сентября будет составлять 3100 рублей. С чем это связано? Есть официальные данные, то есть установлена на законодательном уровне стоимость электроэнергии в каждой стране. Вот мы видим тут ресурс, рейтинг. На нем все это отображено. И видим, что в России стоимость 1 киловатта составляет 3 рубля 10 копеек. Для, для сравнения, в Германии эта стоимость составляет 19 рублей 10 копеек. То есть вы можете, например, приобрести да, в России вот эти мегаватт-контракты, и в Германии они будут стоить уже 19 100 рублей. Вот. Ну, идем дальше. Соответственно, то есть... 3100 рублей, понимаем, да, с чем связана эта сумма. Но компания начала продажу мегаватт-контрактов с, с ценника в 5 рублей за 1 мегаватт-контракт. С постепенным повышением. То есть мы видим, что у нас каждый месяц разбит пополам на 15 дней. И первая половина марта стоили мегаватт-контракты по 5 рублей. Вот вторая половина марта сейчас идет, они по 10 рублей. В апреле, половина апреля 50 рублей будет стоимость мегаватт-контракта. Вторая половина апреля 90 рублей. В мае также 120-170 и плавное увеличение цены до 1 сентября до 3100 рублей. Соответственно, кто сейчас поверил в данную идею, кто увидел в ней перспективы, приобрел, приобретает мегаватт-контракты по сравнительно небольшой цене, то есть, ну, можно сказать, просто по смешной цене. А те, кто на данный момент либо просто не увидел данной информации, либо в силу каких-то своих то есть, недоверий там, или еще чего-то прошел мимо этого, то данный человек уже вынужден будет их приобретать под 3100 рублей, это минимум. То есть там уже все будет зависеть от ситуации, кто поскольку будет готов их продать и будет ли вообще готов их продавать. Вот таким образом. И после 1 сентября дальнейший выпуск мегаватт-контрактов будет осуществляться таким образом то есть на каждое значит, на каждое созданное устройство на, будет выпускаться то есть смотрите новые мегаватт контракты в таких пропорциях на 1 мегаватт мощности 100 тысяч новых мегаватт контрактов то есть создали например выпустили установку на 5 мегаватт мощности значит, выпустили 500 тысяч новых мегаватт контрактов. Ну вот в такой, в такой последовательности. То есть каждый мегаватт контракт будет обеспечен электроэнергией. И очень важно, да, что электроэнергию эту можно будет получать от данных устройств и данные устройства только за мегаватт контракты. То есть этим обеспечена ликвидность их. Что еще хотелось бы сказать, что есть в компании официальные представители. Вот мы можем на сайте нажать о компании и нажать вкладочку Контакты. У нас открывается список контактов. Видим вот отдел развития, почта. То есть можете написать, задать вопрос. Производственный отдел, отдел разработки программного обеспечения, фонд поддержки изобретателей, канал в Телеграм, группа ВК, Александр Бобров, президент компании в России, его контакты. И также видим список представителей компании Search Energy в России. К любому из этих людей вы можете обратиться по контактам, которые здесь указаны, задать вопросы вас интересующие, приобрести мегаватт-контракты, то есть, ну, получить всю необходимую информацию. <coughs> Таким образом, то есть, друзья, хочу еще раз заметить, так как я являюсь официальным представителем данной компании, моя задача, так как и всех этих людей, заключается в том, чтобы максимально распространить мегаватт-контракты среди населения, чтобы каждая семья могла себе позволить либо приобрести мегаватт электроустановки да, данные либо получать безоплатную энергию электроэнергию за эти мегаватт контракты то есть чтобы у нас не осталось вот этих вот невыкупленных распроданных, скажем так акций, да чтобы максимально их освоить максимально чтобы они разошлись по населению нашей страны в связи с этим каждый представитель проводит различные акции. Я вот конкретно провожу акцию, она у меня закреплена на моей странице ВКонтакте. Видим, у меня закреплен тут пост, вот внимание, акция. Всем, кто не получал и не покупал мегаватт-контракты от компании Search Energy на безоплатное электричество. То есть всем новичкам. Дарю 1 мегаватт в одни руки, то есть обращайтесь ко мне по любым контактам моим которые указаны может, под этим видео все мои контакты указаны также на официальном сайте указано вот дальневосточный округ я представляю денис залевский телефон скайп почта можете по этим контактам обращаться дарим 1 мегаватт в одни руки если записываете видео или аудио отзыв то есть лицо показывать не обязательно о получении подарка то получаете дополнительно 5 мегаватт то есть каким образом выглядит отзыв на моем канале youtube достаточно уже опубликовано отзывов данных вот можете также подписаться на мой канал в youtube набираете правовед залевский можно нажать вкладочку видео и видим да что Дарим подарки, видим дарю мегаватт контракты, вручаю подарки, то есть вот отзыв о получении мегаватт контракта. Это вот люди все записывали отзывы. Каким образом это звучит? То есть человек просто представляется, как его зовут, с какого города он, либо с какого региона, каким образом говорит, узнал о данной информации. И что обратился за подарком, реально его получил, показывает свой кошелек, куда зачислен уже мегаватт-контракт. Вот, то есть, ну, все это составляет, там можно уложиться в минуту. За данный отзыв получить еще 5 мегаватт-контрактов. И а также продолжение, если вы поделитесь этим постом у себя на странице и закрепите его на месяц, то есть нажимаете поделиться и закрепляете у себя его на странице на месяц, то получаете еще дополнительно 10 мегаватт в подарок. Итого вы можете получить 16 мегаватт в одни руки без оплаты. Что такое 16 мегаватт контрактов? То есть, к примеру, если вы живете там в двухкомнатной квартире и у вас потребля... потребляете ну, примерно 1 мегаватт в 4 месяца у вас идет потребление, это при том, что все приборы у вас постоянно работают, ну, то есть не отказывайте себе ни в чем, то, соответственно, просто поучаствовав в данной акции, вы уже можете обеспечить себя на 5,5 лет безоплатным электричеством. Вот. Ну и учитывая то, что сейчас стоимость мегаватт-контрактов просто смешная, да? составляет 10 рублей до конца марта, то можно, я считаю, может любой выделить, к примеру, там, 1000 рублей, чтобы приобрести, 1000, чтобы приобрести там, 100 мегаватт контрактов на данный момент. И уже данные суммы вы можете располагать для покупки этого бестопливного генератора. Ну, примерно, как посчитать стоимость данного генератора? Берете, высчитываете мощность, которая вам необходима, то есть которая у вас тратится. Суммируете там, например, чайник 1,5 кВт, электроплита 3 кВт, освещение ваше по ватам суммируете. Там, телевизор, холодильник, теплые полы, если есть в гараже там, освещение, еще что-то. Ну, то есть считаете все по максимуму. Получаете, к примеру, там, ну, 15 кВт вы тратите в месяц значит 15 киловатт просто смотрите в интернете сколько стоит дизельный генератор такой мощности ну к примеру просто дальше ну, не будем озадачиваться примерно разложим алгоритм получаете к примеру 30 тысяч рублей стоимость данного генератора дизельного на 15 киловатт умножаете эту стоимость на два раза получаете около 60 тысяч рублей будет стоить бестопливный генератор от компании Search Energy. Чтобы вам высчитать, сколько вам нужно будет мегаватт контрактов для покупки такого генератора, вы берете 60 тысяч рублей и делите их на 3100, то есть на стоимость одного мегаватт контракта на момент сентября. И получаете 19 мегаватт контрактов, то есть 19 мегаватт контрактов вам будет необходимо, ну, то есть они будут вам выражать эквивалент 60 тысяч рублей. Ну, я считал, примерно получается, что 200 мегаватт контрактов, если у вас есть, то вы, в принципе, уже сможете обеспечить себя данной установкой. Итак, благодарю всех за внимание. Изучайте информацию, ссылки на сайт и вебинары, которые мы проводили, то есть разъясняющие информацию по данной теме, есть в описании по данным видео, можете их посмотреть. Также на моем канале можете их найти, можете нажать «Плейлисты». В плейлистах, когда у вас откроются плейлисты, сейчас увидите, вот плейлист называется «Мегаватт-контракт». Все, нажимаете на него и в этом плейлисте все видео по данной теме. Все видео. И в описании под видео можете увидеть ссылки на наши вебинары. Вот. Прошло уже три вебинара по этой теме и завтра ожидается еще дополнительный вебинар следующий. Вот вводный вебинар, где мы рассказываем основные скажем так, моменты. выступления производителя в России рассказывает о планах, о реализации идей, как все продвигается и техническое решение. То есть тут сам разработчик Александр Сергеевич Кугушев, который находится в Италии, он рассказывает техническое устройство данного изделия. Так, таким образом, вся информация доступна, уделите время для ее изучения. Еще раз благодарю всех за внимание и до новых встреч!